Всем привет! Дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Сергей Кролик. Ну вот сегодня у моей супруги день рождения. А, подготовила ей такой небольшой подарок. А, думаю, здесь 31 вроде бы. Ну, по возрасту, вы понимаете. Пойдем поздравлять. Она еще не знает этого. Может, она там еще... Так, тихонько, тихонько. Тут Видите, как мы живем. Все по-простому, не волнуйтесь. Откроем, может, там еще спят они. готовить что-то. Женка что-то готовит. Видите, две кружки значит, что-то там еще есть, наверное. Здесь у нас там ремонт проходит. Юлька! Юля! Выходи голая сюда. Я видео снимаю. С праздничком! Ой, Ой как красиво! Все, друзья, вот такой маленький подарочек Ну, а все остальное уже будет вечер. Они еще спали, между прочим Да, мы только спали Папа нас порадовал Друзья, коль мы уже здесь Здесь мы будем делать ремонт В этой комнате Сейчас все это полы взрывать И все остальное Ну, сегодня благовещение так, что нельзя А вот здесь Здесь мы уже как бы Немножко сделали ремонтик такой Небольшой ну, это не важно. Главное, что у Женьки мой сильный день рождения. Так что все. С праздничком, всех благ, солнца. Остальное вечером. Всем пока.